Доброго времени суток, дамы и господа. Если вы хоть чуть-чуть следите за маунт-фармом, то прекрасно знаете, что ворлбосы Пандарии начали давать маунтов намного чаще. А также на них еще можно монетки кидать. И у многих людей возникает вопрос, где же брать эти самые монетки? И какие монетки вообще используются для того, чтобы использовать дополнительную добычу на ворлбосах Пандарии? Отвечу на этот вопрос сразу же. Для того, чтобы получать дополнительную добычу на Ша злости и Отряде Сальеса, нам потребуется большое эмулет удар, а для того, чтобы получать дополнительную добычу сундасты или налака, нам нужны руны судьбы Могу. Место для фарма самое простейшее. Это вневременной остров. Там, убивая лягушек, мы будем получать и вневременные монеты, которые вымениваются на руны судьбы Могу, а также мы будем получать малые амулеты удачи, которые вымениваются на большие амулеты удачи. Но, помимо лягушек, имеется другое место. Если вы играли в дополнение в Миссов Пандария, и у вас есть легендарный плащ, то можно прийти в этот квадрат к Ордосу, только с плащом туда вас пустят, и можно фармить мобов там. После того, как мы получили нужное количество вневременных монет, идем в центр арены небожителей. Там стоит торговец, у которого по курсу 1000 вневременных монет мы забираем одну руну Судьбы Могу. Максимум рун Судьбы Могу можно хранить 20 штук. Макрос, фильтр, все видно на экране. Закупаемся. Для покупки большого амулета удачи нам нужно лететь в Талунские степи. Там значок еще на карте имеется, награды за очки доблести и справедливости. 20 малых амулетов удачи мы вымениваем на один большой амулет удачи. Также большие амулеты удачи можно вылутывать с рарников на острове Грома, но мне не особо этот метод нравится. На этом все. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным. Всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.